Здравствуйте, мои подписчики. И внуки требуют аджарский хачапури. Готовили чамах, чуть соленый и нитя на терочки. Вот теперь тесто у нас будет. Я посмотрю, сегодня тесто просто будет бомбический. Тест будет на ютубе, девочки. Сильно много нельзя играть. Делаем небольшой шарики. Ну, девочки, сегодня у нас есть аху, удивительно. Проходите. Самой нравится. Чанах. Чанах. Сулугуни. Сулугуни. Закрываем полностью. Смотрите, до конца. Закрываем полностью. Шием, да? Ну, это хаджарская или армянская? Хаджарская. это грузинская, но ну, я учила от моего свекруха. Ну, как бы она хаджарская, ну, готовит армяны. Какая разница? Главное уметь готовить. Чья это не имеет значения. Красиво закрываем. Очень красиво. Перекрутили. Взяли и нет. лодочку. Чуть-чуть делаем дырочку. Мама. Все. Открываем для яйца. Красота. Девочки, готовьтесь, у всех получится, никто так не рождается, каталка на руках. Надо все делать и рисковать, не бойтесь, все будет хорошо. Один раз не получился, второй раз получится. Ой, красотулечка, ой, красотулечка. Вот это поставим свет. Теперь дочика. Тай, тай от горячего. Пустяшка. Шикарно. Вот так. Красота. Мам, давай танцы, время. Все готово. Oh yeah.